Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я расскажу вам про ланчанское чудо, когда Господь превратил хлеб и вино в настоящее тело и кровь. В ту ночь, когда Он был предан, Он взял хлеб и благословил, преломил и подал ученикам своим, говоря: «Примите, вкусите, сие есть тело Мое, которое за вас приломляется в оставлении грехов». Так же и чашу, говоря. Пейте из нее все сия есть кровь Моя Нового Завета за вас и за многих изливаемое восставление грехов. Тайное вечере является сюжетом множества икон и картин. Из которых, наверное, самое известное произведение – это Тайная вечери Леонардо да Винчи. В каждом православном храме над царскими вратами помещается икона с изображением Тайной вечери. Согласно церковному преданию в VIII веке, во время божественной литургии, которую служили в церкви города Ланчана в Италии, пресный хлеб и вино превратились в человеческую плоть и кровь. Однажды один из священников, совершая божественную литургию, усомнился в действительности присуществления даров. Но Господь в тот день явил чудо. Хлеб и вино превратились в человеческую плоть и кровь. Ошеломленный священник смотрел на предмет, который был у него в руках. Это был тонкий срез плоти человеческого тела. Монахи окружили священника, пораженные чудом не в силах сдержать удивление. А он исповедал перед ними свои сомнения, разрешенные таким чудесным образом». С тех пор в городе Ланчана 12 веков хранятся чудесная кровь и плоть, материализовавшаяся во время и в Христе в церкви Сан Легонций. Весть о чуде быстро облетела тогда близлежащие города и области, и в Ланчана потянулись паломники. В 16, 18 и 19 веках артефакты изучались священнослужителями. В XVI веке архиепископ Антонио определил, что кровь, разделенная на пять неравных частей, весит вместе столько же, сколько и каждая по отдельности. 18 ноября 1970 года доктор Эдарда Леноли взял пробы обоих компонентов на анализ. Исследования были закончены 4 марта 1971 года. Анализ был подтвержден в 1981 году бывшим профессором анатомии человека. Святые дары, хранящиеся в Ланчано с VIII века, представляют собой подлинную человеческую плоть и кровь. И плоть и кровь относятся к единой группе крови АБ. К ней же относятся и кровь, обнаруженная на Туринской плащанице. Ученых удивляет то, что плоть и кровь 12 веков сохраняются под воздействием физических, атмосферных и биологических воздействий без искусственной защиты и применения специальных консервантов. Кроме того, кровь, будучи приведена в жидкое состояние, остается пригодной для переливания, обладая всеми свойствами свежей крови. По свидетельствам современников, чудо-материализовавшаяся кровь позже свернулась в пять шариков разной формы, затем затвердевших. Интересно, что каждый из этих шариков взятый отдельно. Весит столько же, сколько все пять вместе. Это противоречит элементарным законам физики, но это факт, объяснить который ученые не могут до сих пор.